Как красинки, Божий народ отражают истины светы повсюду вести Еговы несут, обличая в мире злой рот, освежая ищущих свет честь и славу Богу всегда воздают и Еговы, Славное открыть Спешат его свидетели Явить святость его Кто летит там голубятням своим Словно голубь, христианин Словно голубь, почтовый Свидетель Творца Словно почту с неба небес рассылает Ангел с небес он несет Из далекой страны весть Отца И Его имя славное открыть Спешат Его свидетели явить Святость Его Под подсвечник не ставят свечу, невозможно побиться саранчок, так хвала в Исиегове по сей день звучит Христиане берут в руку меч, меч духовный Дабы отсечь ложь и злобу в адрес святого Творца Иеговы имя славное открыть, Спешат его свидетели явить святость его.